Сынуля, подойти. Помнишь, я тебе обещал дать денег на аттракцион, но сам потратил их на пиво? Да. Так вот, сейчас я приготовил тебе сюрприз. Ты сможешь почувствовать себя так же, как и на аттракционе. Правда? А? Правда, правда, а? Правда, правда, правда, а? правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Правда? Да ты заебал. Для этого фокуса тебе нужно взять телефон. Зачем? Надо. Козёл. Ты мне дал фальшивый косарь. Гони настоящий. Усынули в чехле телефона. Батя!